Всем привет! Как вы знаете, в прошлом выпуске мы нашли крутой клад. Я заработал кучу денег и купил этот роскошный дом. Да, я нанял команду профессиональных строителей. Они мне отстроили этот замок. Самое подходящее слово. На да, настоящий дворец. Проведу сейчас небольшую экскурсию. Начнем с дверей. Заказывал в Италии. Настоящее красное дерево. 5000 долларов. Блоки андезита полированные. Ну, естественно, так по дешевке взял. Где-то примерно 100 тысяч рублей. Переходим к кровати. Постельное белье, казалось бы, обычное, да? Но нет, это коллаборация Supreme. И Илона Маска, то есть полностью дизайн, такой минималистичный, белый. Далее, профессиональная рабочая зона, над ней работали дизайнеры интерьеров. То есть тут такая планировка, очень продуманная. Далее, настоящий паркет, но на потолке. Это где-то тысяча с половиной долларов. Это не все, тут есть секретный бункер вниз. Спускаемся, идем вот так, и также выход под воду, и тут секретный подводный сундук. Около нескольких миллионов вышло за вот это вот все. Естественно, я начал устраивать очень крутые тусы на этом моем пентхаусе, и, к сожалению, я пристрастился к тяжелым наркотикам. Да, это правда, ну, деньги меня немножечко испортили. Я не отрицаю этого, и с моим здоровьем случилось непоправимое. Дело в том, что я умер. Сейчас, я думаю, мне стоит потратить этот летсплей на то, чтобы заняться восстановлением своей жизни. Первым делом, я думаю, стоит восстановить режим сна, так как, ну, уже ночь, и я думаю, что пора лечь спать. Вот. Самое время на утреннюю пробежку. И... Внезапно так выяснилось, что здесь оказывается неподалеку деревня с жителями. И именно там я нанял строителей для своего замка. Ой, так, это мне не нравится. Даем. Вот так. Так даже лучше стало. Я тут немного поплавал по нашей карте. Смотрите. Вот тут такой небольшой остров, но не его я вам хочу показать. Тут оказывается такая база. Золотой меч, золотой меч. Какие-то железки и две зажигалки. Очень неплохо. Сейчас вы уже подумали, что это все, что я вам хочу показать, да? Но нет, это тоже еще не все. Потому что, внимание, затонувший корабль номер два. Шок. И он затонул. О боже. Мне показалось, он переворачивается. Он затонул боком. И тут даже новая карта. А тут продовольствие. Надеваем волшебные сапоги и поплыли за новым кладом. Вы думаете, я специально все подстроил? Типа, я сейчас зарыл этот клад сам, да? Ну, типа, этот корабль сделал эту карту, сделал, да? Чтобы просто интересное прохождение вам заснять, да? Но нет. Что? В смысле? Клад наверху такого мы еще точно не видели. Мне кажется, сейчас начнется снова. Сумасшедший поиск. Десять лет. А нет, вот он. Отлично. Второй клад. И так быстро. Но как я и сказал, больше никаких тяжелых наркотиков, никакого героина. Все. Я за здоровый образ жизни теперь. М морские путешествия на лодочке. Вот это правильно. И режим сна. Из пшеницы мы делаем хлеб сразу. Еда, в принципе, тоже готова уже. Что происходит? Там этот дебильчик черный бегает. Довольно быстро. Нам нужно нарубить деревья. Но перед этим нужно разобраться с мобами, которые тут бегают рядышком. -мо! Вот криперы уничтожают блоки, да? Отправляются ли эти блоки в тот самый пул, о котором я говорю? Или ну вот блок земли, или блок песка, ты его тоже ни из чего не можешь сделать. Логично, что этот блок будет невосполнимым, то есть не обязательно его в пуле держать, да? Ну ладно, рубим мои. Мы... В качестве нашего правильного образа жизни мы занимаемся посадкой деревьев. Забота об окружающей среде – это самое главное. Это важно и для моего психологического здоровья. То есть я буду понимать, что я занимаюсь важным делом, да? Это также важно и с практической точки зрения. А теперь мне бы хотелось покрасить свои зачарованные штаны в фиолетовый. Ну, типа они и так фиолетовые, да? Но Мы их еще покрасим в фиолетовый. А сапоги тогда... Во-во-во! Реально круто получилось, да? Ой, я могу овцу покрасить фиолетовый? Да, ес, фиолетовая овца. Так, завтрак. Слишком углеводный получается, но нам наоборот надо толстеть, так что все правильно. Так, в этом сундуке я хочу хранить именно ресурсы. И еще один сундук нужно сделать для сокровищ. И что? Все, больше ничего, да? Да, вот это сокровищ Четыре стрелы. Вау. Круто. Ну вот так, да? Пока что. Так, отлично. Это тот чел, который... И он обновился. За четыре железа изумруд также. И в принципе я могу ему продать остальное уколь свой. Теперь у меня 9 изумрудов. 45. Это хватит три изумруда у него выторговать Понимаете? Поплыли еще исследуем что-нибудь. Сейчас мы еще что-нибудь найдем. Обязательно найдем. Еще один портал. Потонувший. Огненный заряд. Это что такое? Отлично, обсидианы. Это все нужно. <гас> Дельфины, блин, прикольно. Это еще один корабль затонувший. Да ладно. Ё-моё, или... А, это тот же, это мой. О, вот теперь точно что-то прикольное. Стоп. Ё-моё, это что такое? Это ещё что? Утомление 3. Вы хотите сказать, это вот эта главная штучка, которую надо найти в игре? Я её типа нашёл уже? Ну да, это вот эти рыбы шипы, Да. Черт, они меня прокляли. Смотрите, прикол. Он, он с камнем играет. Я ему кинул камень, он с ним играет. А если свой огненный заряд ему кинусь. Не надо это. Да. Ладно. Это не единственные наши соседейшие бандиты. Нафиг. Блин, эта пещера выглядит максимально... Заманчиво, да? А сейчас давайте обрушим эту штучку. Стоп, а как? Это же... Это что? Почему она сыпется? А что это такое? Почему я даже киркой не могу сломать? Зомби, идите нафиг, блин. Это теперь моя пещера, я ее захватил. А, я не могу копать, у меня это, сука, утомление. Я вообще ничего делать не могу, получается. А теперь я могу это обрушить на... Пофиг, да? Значит, ничего не случилось. А если вот это. Скелеты атакуют, помогите. ⁇ -мо ⁇ моё это теперь побежали за нашими вещами, Ой, ой, ой то О, огненная диска, какое-то, я понимаю. Что? Какой ещё диск? Я не, знаю, не знаю. сказать еще что никого не могу. Я вернусь сюда, короче, потом. Блин, очень резко стемнело пошел резко было же ясно и по прогнозу погоды никто не, ничего не писал типа что будет дождь сегодня так следующее так отлично железо но всего одно блин надо наверное шапку сделать да и вот это железо сделать можно на переплывку Сделаем побольше факелов себе, для той пещеры, запасной. Спать можно только ночью, что побуждает меня пойти бороться с мобами. Смотрите, он с лопатой. А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тоже, блин. Ой, один сдох. Второй сдох. Я решил просто сломать каменный меч. Я знаю, что у меня крутой в другом слоте. Я просто потому что мне каменный меч а, это не нужен теперь. его надо сломать, выковыривая паучьи глаза. Жесть. Рома, что у тебя в голове? Ах, ведьма! -мо. Давай, давай, давай! Она отравила Криперов, смотрите прикол. И она сама себя отравила. Жесть! Просто смотреть на это. Ай. жесть жесть убегать. Отлично, кто-то подорвался. Главное не тормозить, пока не прошло мое замедление. Не люблю в деревне прятаться, потому что получается, что я на деревню направляю мобов. Ведь они только ко мне враждебны, на самом деле. Да, по моей вине начинает голем разрушаться, это грустно. Ау. Было близко сейчас как выскочили на поток. Он тут будет гореть. Ага. Не ожидал. Вы спросите, зачем я рублю тот лес, который я только что посадил? Ну, не только что, но в принципе, зачем я его садил и зачем я его рублю. Мне нужны яблоки. Я снова соберу саженцы с этих деревьев и снова их посажу. О. Э -э. Все, пошите продавать палки. Да, вот он. 8 изумрудов. А даже больше, по-моему. Да, больше. <смех> <смех> Еще два. Стой. А где тот? Он только что был здесь. Куда он ушел? Это по-любому он. Все. Необычное поселение. Нет, чтоб у нормального озера с типой водой. Но они решили всех удивить. Поселились возле озера Славы. Да, не очень получается нам восстанавливать свой внешний вид. Сегодня мы вот этот уголь выкопаем. Такая пещера, которая нам вообще не нужна ни для чем. Сейчас я вам хочу показать, что тут у нас с разбойниками. Так что у нас тут с разбойниками? Ну, типа, один погиб, да? Я выиграл арбалет! Нет, я выиграл флаг. Дурное знамение? Что это значит? Ну ладно, по-моему, самое время покопать уголь. А, да, у меня жаль. Угу. Они кого-то взяли в плен. Это кто такие? сейчас погоди сейчас его надо оттуда скинуть просто а. я не могу Все. этот чел мне очень жестко помогает ну, и между железка все, что я сейчас делаю, это добываю то картошку, то морковь, тыквы какие-то, еще что-то. Получается, я, грубо говоря, хочу стать супер фермером. Нет, хорошо, откуда они берутся? Ой. А, а, помогите. Да, -мо, сука. Это что такое? Ладно, я ничего не знаю об этой штучке. Ну, типа, я не какой-то гений Майнкрафта, окей? Я освободил голема, я освободил синих вот этих птичек. То есть, я считаю, моя миссия, в принципе, выполнена. Ай! Этот. Голем, ты где? Голем. Голем, ты куда? Походу, его миссия здесь выполнена, и он решил... Покинуть это место и отправиться на поиски лучшей жизни для себя или для всех, кому он сможет помочь. Прощай, голем. Ты был мне хорошим другом. Спасибо. Пока. Удачи!